Источник сообщил о планах перевооружения ряда АПЛ на универсальные торпеды АУТ-1, российские многоцелевые атомные подводные лодки получат на вооружение перспективные электрические торпеды АУТ-1, переоснащение субмарин уже запланировано. Атомные подводные лодки некоторых проектов будут перевооружены на новые универсальные электрические торпеды АУТ-1, но произойдет это еще не скоро. Как заявил источник в российском АПК, хотя перевооружение АПЛ запланировано, но будет проводиться только после полного перевооружения дизель-электрических подлодок проектов «Варшавянка» и «Лада». Поэтому атомные субмарины получат новые торпеды не в ближайшие месяцы, а годы. В ближайшей перспективе планируется вооружить некоторые проекты атомных подлодок новейшими торпедами «Аут-1», — приводит ТАСС слова источника. В настоящее время Дизель, разработавший универсальную электрическую торпеду Аут-1, занят производством торпед в рамках контракта, заключенного в 2018 году. Соглашение предусматривает выпуск 73 новых торпед до 2023 года. Этого количества, конечно, не хватит для перевооружения всех дизель-электрических подлодок, не говоря уж и об атомных. Буквально несколько дней назад другой источник сообщил, что производство Аут-1 будет наращиваться, ожидается заключение нового контракта, но более конкретных данных не привел. В 533-м торпеда Аут-1 была разработана АО Завод Дагдизель, Каспийск, в рамках окрахтиозавр на замену устаревшей самонаводящейся электрической торпеды УСАТ-80. Торпеда имеет дальность хода 25 км, скорость 50 узлов. Дальность обнаружения подводных целей до 3,5 километра. Кроме того торпеда способна обнаруживать кильваторный след надводных кораблей со временем жизни до 500 секунд. Он также имеет возможность плавной регулировки скорости. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.